Сегодня проводим 10-й юбилейный турнир по смещенным единоборствам все 10». Приехали из Республики Армении, из Республики Арцах, из Республики Узбекистан, Туркменистан, Польша и, соответственно, Украина. Было очень интересно. Каждая страна показала, скажем так, свою школу ММА. Надеемся, что на будущее будут такие турниры проводиться у нас. Следующий турнир, соответственно, будет летом, летнего сезона. Намерены проводить в конце сентября, в начале октября, приглашать побольше стран. А наша федерация, всеукраинская федерация боевых искусств «Будо», вот, получила приглашение на международный турнир по ММА карс fc 10 от Карена Далаяна. Вот, мы собрались с командой, приехали сюда. Вот, я привез их и деток, взрослых, вот, где они, ребята выступили, в принципе, первый раз на таких крупных соревнованиях. Ну, показали достойные бои, показали себя с хорошей стороны, получили призовые места. Я ними горжусь, с ними доволен. Спасибо, Карану за приглашение на такие вот соревнования. Чем больше такого боев, тем больше ребята. опыти становятся, сильнее. Ну и самое главное, приведут правильный образ жизни. Они не сидят за компьютерами, не ходят по дворам. Нет, они занимаются. Это, я считаю, самое главное. Это то, чем мы занимаемся. Наша команда получила приглашение от Карна Дололена, который пригласил нас поучаствовать на турнире международном Карс FC-10. Ну, за что мы ему очень благодарны, потому что такого рода соревнования это достаточно серьезный опыт для наших бойцов. Тем более многие из них, которые сегодня приехали, которые выступали, были на них первый опыт. Это дебют был на таких родах соревнованиях. Были, мы приехали во главе с нашим главным тренером Карапетяном Андраником. Также наш второй тренер – это Каран Гевуркян. Наша федерация – это федерация армфайтинг во главе с Хайком Укасяном, который параллельно тоже находился в Африке. Также на соревнованиях, где наши ребята боролись за титул. Нам очень понравился город. Также очень хорошо прошли соревнования. Очень важно для нас, что все они благополучно, без травм. Мы получили достаточно хороший опыт, сделали выводы, будем двигаться дальше победам, новым достижением. мы приглашаем всех к нам на такие же турниры. Это опыт. Ребята поменяются знаниям, также тренера. Если знакомство это вообще очень сближает, какие нации, мы за здоровый образ жизни, подальше, чтобы наша молодежь и наше возрастающее поколение держалось от всего такого негативного подальше и мы за здоровый образ жизни и за мир.